С вами я, Надежда Новосельская, психолог, тренинг вещества развития, лайф-коуч, психотерапевт, в общем, тётенька, которой уже или еще 60. Не побоюсь вам сказать этого и буду говорить до тех пор, пока буду жива и буду работать и трудиться для вас. Не буду стесняться и не буду комплексовать. Сегодня тема выхода в эфир следующая. Эмоциональный интеллект, каких мужчин нужно беречь и почему люди боятся выйти в открытое пространство и заявить о себе. Скажу вам, что необычно будет вам сегодня слышать то, что я скажу. Буквально недавно Коню разведки я выложила красивую статью, такую добрую, уважающую мужчин. Уважаем мужской мир, уважаем мужчин, которые работают, трудятся и вкладывают в себя, вкладывают в свою семью, отдают Родине себя, защищая Родину, молча делают свое дело. Это бойцы невидимого фронта и видимого, это и государственные структуры, полиция, это и разведка, это и разные другие структуры, которых... Есть мужчины, которые действительно делают свое дело от души и полностью выкладываются. И об этом была статья, где я говорила о том, что я знаю, о чем болит, болит душа у этих мужчин. Я говорила о том, что я знаю, как никто другой, чем живут эти люди, потому что работала многие годы в этом мужском коллективе, начиная с морской с моряков. это были подводники, база атомных подводных лодок, Мурманский 130, там я работала. Дальше мне посчастливилось работать в спецназе, ГУР, гурмо, главном управлении разведки Министерства обороны. И я об этом говорю не стесняясь, а с гордостью. Раньше я стеснялась, сейчас я знаю, что можно говорить, и этим надо гордиться. Я считаю, что мне повезло, что я работала в горячих точках, я была в Югославии, в Сараево, и я знаю, как зарабатывается эмоциональный интеллект. Я знаю, что такое баланс, я знаю, что такое слезы, я знаю, что такое боль, я знаю, как остаться без денег, я знаю, что такое зависть, я знаю, что такое упреки, я знаю, что такое злость и так далее. Я знаю это мне понаслышке. Так вот, совсем недавно... Буквально утром в 9.15 ко мне обратилась моя клиентка, которой я работала раньше, помогла ей. Она сейчас вышла на достаточно высокий такой уровень, зарабатывает, она эксперт в своем деле. Она просила не говорить ее фамилию и не буду говорить. Возможно, она меня сейчас слушает здесь. Так вот, она разошлась с мужем несколько лет назад. И ну, даже не несколько лет, а 12 лет назад. Она практически подняла сына э, сама, как могла, как умела. Осталась, в общем, долго боролась она с ним за квартиру, которую, по сути, подарили э, родители ее. Она долго, долго с ним боролась. В итоге, там они как-то закончили этот вопрос. Дальше она... Работала, трудилась, не поднимая, не поднимая голову, не поднимая рук, и достигла определенных результатов. Но захотелось ей работать в интернет. Пришла она ко мне в коучинг. Мы с ней хорошенечко поработали пару месяцев. Она прокачала свои страхи, ограничения, взяла технологию и пошла работать. И вот недавно, буквально вчера вечером, как она говорит, позвонил ей бывший муж который в свое время не был для нее опорой, по сути. Он погуливал, он выпивошечка. И, по сути, она была такой сильной женщиной, потому что, как многие из нас, стараемся ради детей. Спасибо большое, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Так вот, она терпела его ради сына. Она терпела его ради того, чтобы он поднялся, сын, и у него был отец, потому что для мальчиков особенно, для мальчиков и для девочек тоже важно, чтобы была полная семья, важно, чтобы был отец. И для женщины, которая развивается, которая видит вот-вот-вот перспективу свою, она прокачивает свои страхи, она идет, помогает другим людям, она масштабирует свою деятельность, она закончила не одно высшее образование, она искала себя. То есть человек, который, по сути, не просто учился, как многие из вас, и я когда-то только училась, у меня такой был перфекционизм, боялась, что-то сделала, боялась, что меня осудят. И были эти всякие троллеры, эти, господи, тролли и эти всякие э, хайперы, хайперы, как сегодня можно называть разных людей, которые только ждут, чтобы тебя посмеяться над тобой, чтобы тебя укусить, ущипнуть. Ну, это бездельник, как вы понимаете, да, потому что адекватные люди, которые трудятся, адекватно это в моем понимании, которые трудятся и уважают труд других. Это которые сами проходят э, всевозможные страхи и тогда уважают, почему другой люд, человек вот там идет, он будет наоборот поддерживать. А вот эти всякие, которых вы боитесь, что они там будут что-то вам писать, забудьте. Это слабое Звено, это та часть людей, зомбированных, которых, которые сидят в соцсетях, листают ленты новостей, слушают всех подряд. Они ни хрена в этой жизни не достигли. Они боятся выйти за пределы своего пространства. Поэтому, когда вы боитесь выступать на на, теле, на, на, на пространстве интернета, провести вы, свои выступления, гордитесь собой, что вы выходите, потому что другие боятся. Они боятся даже написать ⁇ Здравствуйте ⁇ они боятся даже отправить какое-то сердечко, слушая э, там в Инстаграме или слушая в Фейсбуке. Они просто сидят и боятся слова сказать, написать что-то. Такие люди есть, они их большинство. Это не хорошо, не плохо, это есть. Так вот, не бойтесь выходить, потому что те, кто, кого вы боитесь, на самом деле они ничего из себя не представляют. Это там масса серых людей, которые ни хрена в этой жизни не делали. Они привыкли только на других смотреть, они привыкли только завидовать. Так вот, Ольга, я поменяла имя, говорит, муж позвонил и сказал, о, я вижу, тебе хорошо, ты там такая вся крутая, там у тебя фотографии такие, ты себя хорошо, наверное, чувствуешь, да? Она говорит, я замерла, он давно не звонил, уже лет 7, наверное, его не было на связи. Я думала, он пропал куда-то. Оказывается, он со вторым инсультом сидит дома. Вторая жена от него отказалась. И с их вторым сыном там где-то уехали в другой город, а он сидит у себя там где-то на даче. Ну, благо, интернет есть. Она говорит, я бы даже не узнала сразу. Язык заплетается, ну, видимо, поражена была определенная доля мозга после инсульта, это последствия инсульта. Она говорит, я испугалась, как будто бы там с того света кто-то мне звонит, потому что я про него уже говорит, забыть забыла, когда нужна была его помощь, он пропал, его не слышно, не видно было. Ну и вот, к чему я? Может быть, вы этого боитесь? Что когда вы подымитесь, и ваши бывшие мужья, Ваши родственники, ваши те люди, которые сегодня вас наблюдают и вам у виска крутят. Может быть, вы боитесь этого? Почему до сих пор те, кто сейчас меня слушают, работая в МЛМ, работая в, как психологи, почему вы до сих пор боитесь выходить в эфиры? Вам страшно пойти сделать красивые фотографии, чтобы вам не завидовали? Чтобы вас... Кто-то вот так вот наблюдают же многие. Многих там желчи столько. Они же деньги ваши считают. Они же прибирают вас. И не все позвонят, а просто обсуждают за столом. Да, это наши личные страницы. Да, это наши родные, близкие. Это наши бывшие одноклассники. Ну, не бывшие, ну, то есть когда-то мы были в школе, да? Это наши сокурсники. Это наши... Люди, с которыми мы закончили как-то отношения. Обиженные, может быть. Ну, они выбрали сами обидеться. Может быть, кого-то вы не удовлетворили в той или иной степени. Они теперь сидят и смотрят на вам, за вами. Может быть, вы этого боитесь? Спасибо вам большое, Виточка. Я вас очень люблю. Вита Комаровская в Фейсбуке. Я вас очень люблю. Вы великая женщина. Вы чудесная женщина, вы суперпрофессионал, вы начали свое дело в интернет, так как я в свое время начала, мне было 50, когда я начала, нет, сколько, 50, 50, 52 я начала там работать в интернет, где-то так. Ну, какие-то первые шаги были, реально я начала работать 52 года, а до этого присматривалась все. Так вот, респект вам тех, кто работает в интернет. И запомните, что эмоциональный интеллект, и тогда, я сейчас вот говорю, но у меня вот тут комок стоит, потому что я смотрю, я вижу, как вы стараетесь. Я вижу, как вы пишете посты в этой инстажаре. Я вижу, как вы стараетесь и делаете какие-то новые шаги. Я знаю, как вы прокачиваете свою уверенность. И хочу вам сказать, забудьте про тех, кто вам завидует, кто вас критикует, это слабые люди. Это, я не побоюсь этого слова, никчемные люди. Это балласт на этой земле, планете. Может быть, это жестоко, от а психотерапевта слышит. Но я еще и тренер личностного развития и коуч, который таких трендулей дает, чтобы вы достигали своих результатов. Спасибо вам за ваши сердечки в инстаграме. Так вот, забудьте про тех людей или помните про них. И знаете, как в, том, в той притче, когда, чтобы не было такого, как в той притчи, не дожидайтесь, что у вас совсем-совсем вам станет хреново. А Там вот кто-то будет радоваться, что вам хреново, а кто-то возьмет из этого ресурс. Так вот, притча, я ее часто озвучиваю, когда в доме у одного человека жил старый осел, он уже был старой, старый, слепой, никчемный. И хозяину было жалко его ну, уничтожить, хозяину жалко было его убить, потому что он столько лет там трудился, у него там во дворе ходил. Но он уже был никакой, он был слепой, больной, никакой. И вот однажды он думает: ну как бы тебя вот. Ну вот как, чтобы ты не мучился, ну, то есть, услышала его проведение. И однажды он решил закидать старый колодец. Давно он собирался закидать старый колодец, потому что он уже воды не давал, а ну, была, была такая проблема, чтобы в этот колодец никто не упал. И вот он подумал о том, что хорошо бы спланировать и этот колодец засыпать. И как только он об этом подумал, буквально на следующий день он услышал какой-то крик. Он подошел к колодцу, оказывается, в колодец упал этот осел, и он орет. Вот он думает, Бог меня услышал, и так вот, вот естественным образом, как-то так я и помогу ослу уйти из жизни, чтобы он не мучился. Позвал соседей. Говорит, слушайте, ребят, я вам заплачу, бутылку поставлю. В общем, закидайте колодец, потому что ну, он уже такой травматич, травматичность может вызвать. Но там будет кричать осел, так вы не обращайте внимания. Просто ему там так надо, заодно его там закидайте. И вот они начали закидывать этот колодец. Осел, естественно, кричит во все. Ну, думают, ладно, ну, сказал же хозяин не трогать не говорить ничего, не останавливаться. И тут перестал он кричать. Они думают, ну, может быть, он уже умер. Смотрят, а осел покричал, покричал. Увидел, что никто его не спасает. Он стал наступать на эту землю. И вот чем больше ему туда кидали этой земли, чтобы закидать колодец, тем больше, чем выше поднимался осел. Так вот, я к чему, друзья мои, не ждите, пока вам придется засыпать такую землю, потому что те, кто захотят э, от вас помощи и поддержки, в этот момент вам не помогут, они будут в большинстве своем э, хихикать и говорить, «О, я сейчас говорила, вот, вот так тебе и надо, <куда>, куда ты там полез в этот интернет». А вот те, кто потом будут, когда вы подниметесь, как этот осел когда вы подымитесь и выйдете с фотографиями красивыми и покажете свою успешность, вот тогда вам могут позвонить и сказать, ух ты, какая ты успешная, как Ольге сказал ее муж. Она говорит, а чем я могу тебе помочь? Ну, в принципе, ничем. «Ну вот тебе так хорошо, там я вижу». Она говорит, да «Ты знаешь, сколько мне предстоит каждый божий день?» Я каждый день думаю, как эти сделать фотографии красивые, потому что интернет-бизнес предполагает красивые, толковые фотографии, а не колхоз какой-нибудь. Если я хочу, чтобы меня покупали, значит, мне нужны хорошие фотографии. А это качественная фотосессия, которая стоит денег». Для того, чтобы меня слушали, мне нужно выходить в эфиры. И это каждый раз для меня подвиг, потому что мне страшно. Порой я не знаю, о чем говорить. У меня не всегда получается зарабатывать столько, сколько ты думаешь. Иногда я получу тысячу, две, три, пять, а иногда я в минус пойду. Потому что не так сработала реклама. Потому что не те люди пришли мне в подрядчики, которые помогли мне сделать ту же рекламу. Клиенты не те, я была неэффективна, нересурсна, не смогла продать. Понимаешь, она ему говорит. Поэтому цена этого успеха, что ты видишь, она очень велика. Сейчас у меня, она говорит, дела более-менее, было лучше. Сейчас я тружусь над тем, чтобы, было, чтобы в кризис помочь другим людей, людям подняться. И людям за это заплатят. Она врач. Помогает людей, людям там через свою профессию. Она тоже боялась выходить в интернет. Поэтому, понимаешь, говорит, если ты думаешь, что я могу тебе помочь деньгами, нет, не могу помочь деньгами. Нет, нет, я не прошу у тебя денег, говорит ей муж. Я просто позвонил сказать что у тебя же, наверное, там все хорошо, я же вижу какие-то там фотографии красивые у тебя, какая ты вся улыбчивая, успешная. Так вы, друзья мои, чего боитесь-то? Почему боитесь поставить качественные фотографии? Почему на аватарках котики-собачки? Почему какая-то хрень на фотографиях, если вы ведете бизнес в интернете? М? Почему не выступаете? Ждете, чтобы вот такие товарищи вам потом позвонили? Боитесь успеха? Да? А вот теперь следующая часть. Что такое эмоциональный интеллект? Так вот, эмоциональный интеллект – это умение удержать разные эмоции, страха, умение коммуницировать, умение удержать себя, поддержать других людей. Лидерская позиция – это умение удержать внутреннюю силу и помочь другому, если вы строите бизнес в интернет, например, в сетевом, много хороших компаний есть. И у меня есть бизнес на путешествиях. Я путешествую много, потому я знаю платформы, которой я пользуюсь, MWR Life. Там люди зарабатывают сотни тысяч долларов, потому что миллиарды людей пользуются этой платформой. Более 130 стран мира пользуются. И поэтому там можно сделать партнерскую программу и зарабатывать. Я пользуюсь как пользователь. Я особо бизнес не строю, потому что не могу распыляться на все. Не, ну, просто и так тяжело вести свою психологию, еще и этот бизнес вести. Поэтому помогаю, рассказываю, как, потому что знаю, что любой бизнес в интернет имеет одинаковый, совершенно одинаковый принцип. Тебе нужно выходить в эфиры, тебе нужно общаться, тебе нужно консультировать, встречаться, задавать вопросы и прокачивать свою уверенность. Эмоциональный интеллект – это уверенность. Эмоциональный интеллект – это удержаться вот от таких троллей, от таких страхов. Ну а теперь, каких мужчин нужно беречь? Неважно, какие это мужчины, военные они или гражданские. Если вы встретили мужчину в своей жизни, который заботливый, внимательный, ответственный, то с ним нужно строить отношения, строить себя как женщину, чтобы помочь мужчине, например, мужчина гневливый. Есть мужчины, у которых частая гнев, гневливость, агрессивность. Эти мужчины ответственны и умеют зарабатывать, чаще всего. Это надо тоже отдельно рассматривать. Его нужно принимать таким, какой он есть. А иногда просто нужно правильно реагировать и задавать вопросы, и просто гасить его гнев. Если же этот мужчина романтик, много говорит, и ни хрена пользы от него нет, простите за мой французский, тогда такого мужчину нужно бежать от него, потому что будете вытянуть сами. Если вы полюбили, как мне говорит одна девушка, у меня даже почуття, у меня чувства. Потому что слишком мы включаем ту чакру, которая внизу живота. Вместо того, чтобы выключать мозги, сердце. Но опять же, никто не знал, а я раньше не знала, я тоже раньше была глупая, бестолковая. Поэтому сейчас стыдно быть бестолковыми и глупыми. Сегодня нужно обучаться, обучаться эмоциональному интеллекту. Так вот, каких мужчин нужно беречь? Который реально отдается семье, который заботится о вас, о ваших детях. А не тот, который пропил, прогулял, налево-направо пробегал по теткам. Кроме как водка, гульки, секс, у него ничего не было. И потом он на старости остается один, потому что дети от разных жен, или от одной жены, а он все обиженный какой-то. Поэтому таких мужчин нужно беречь, которые ответственны и вкладываются в вас. И часто мы, женщины, какие-то свои бжики, какие-то свои психи, обиды кидаем, этого нельзя делать, потому что эмоциональный интеллект женщины-королевы, скоро у нас такая будет программа из служанки в королеву, как знакомиться, как выбирать и как вести себя. Так вот, каких мужчин нужно выбирать? Именно тех, которые готов ради вас, которые вкладывается в вас, и вы при нем королева, и вы при нем принцесса. Но для того, чтобы быть этой принцессой, над собой тоже нужно работать: женственность, легкость, сексуальность, красивые слова. На практике все по-другому, потому что ты была такая легкая, женственная, уверенная в себе, умеющая отдавать, отдавать. А не просто красавица такая вся из себя, умеющая отдавать, заботиться, любить, быть мудрой, быть вот с этим эмоциональным интеллектом. Тогда твой мужчина будет расти вместе с тобой, благодаря тебе. Ну, а я на сегодня заканчиваю мое короткое выступление, такое эмоциональное, и вам напоминаю, что если вы боитесь выходить в эфиры, зная, что в интернете миллионы, миллиарды денег, другие уже там зарабатывают, выбирая тех, кому вы интересны, если вы до сих пор боитесь, бойтесь и дальше. Но... В часть эмоционального интеллекта входит умение работать со своими страхами, а это тренировка. И это работа, и еще раз работа, регулярная работа. Если вы хотите денег столько, сколько вы там себе нарисовали на своих листах желаний, то запомните, что чем выше ваши мечты, тем трезвее должен быть ваш критический ум, куда эти деньги, зачем эти деньги, куда вы их вложите, инвестируете, как вы распределять их будете. Это финансовая грамотность. А это тоже эмоциональный интеллект. И это не только накопительные страховые программы, это еще умение обращаться с этими шестью конвертами, это умение удерживать себя и контролировать себя в том, что... Пришло 10 долларов, из них разложи, они все подряд съешь. Ну там, или про проешь. Это тоже эмоциональный интеллект. Трезвый рассудок, трезвый взрослый подход. Ну а для тех, кто боится зависти, осуждения, бойтесь и дальше. Пусть ваш Петя или ваш Вася, бывший. Я утрирую, понятное дело, да? Ничего вам не будет звонить, и ничего вам не будет говорить. А вы сидите и ждите. Вам сколько? 30? 40? 50? 60? Поэтому тот, кто идет, тому открывается. Сегодня может быть тяжело. Сегодня может быть на грани. Сегодня может быть настолько тяжело, Нету того, чего вы ожидаете. А тут еще какой-нибудь Вася позвонил, да? Как у, у этой Ольги. Сейчас у нее там не лучшие времена. Как в любом бизнесе. Как в любом бизнесе. Эмоциональный интеллект – это умение управлять этими эмоциями. Вот. Ну а в 21 час будем разбирать отдельные практики с помощью эмоционального интеллекта формировать эти с помощью практик формировать этот эмоциональный интеллект. И я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. Говорю вам большое спасибо за то, что вы слушали меня и были со мной на связи. Спасибо вам за ваши сердечки, за ваши лайки, за ваши комментарии.